Погружение в привязанность. Так ли необходимы нашему мозгу, нашему телу всевозможные привязки и зависимости от кого-то или от чего-то? Настолько ли это необходимо и жизненно важно быть от чего-то или от кого-то зависимым? Быть привязанным к чему-то или кому-то настолько, что порой мы не чувствуем, что живы и не хотим жить без этого? Иногда привязанность к чему-то или к кому-то бывает настолько сильной, что в отсутствии кого-то или чего-то мы буквально умираем. Иногда нет сил жить и нет желания жить без чего-то или без кого-то. Допустим, мы приобрели некую вещь. Теперь мы каждый день и пользуемся этой вещью, постоянно держим ее в руках. Думаем и помним о ней. В момент пользования этой вещью мы просто чувствуем, насколько она проникает в нас, а мы проникаем в нее. Мы растворяемся в друг друге настолько, что полностью поглощены этой вещью, ее присутствием. Мы не осознаем, насколько мы отрываемся от реальности настоящей жизни, от того момента, что мы проживаем здесь и сейчас, когда мы поглощены во что-то, к чему привязано настолько, что не можем без этого жить, и все внимание теперь приковано к этой вещи. Вокруг нас происходит жизнь. Каждое мгновение, которое не возвратить, мы дарим это вещи. Мы проживаем этот момент только благодаря ей и только с ней, и никак не без нее. В моменты пользования этой вещью мы забываем, кто мы, где мы, куда мы идем. Существует только эта вещь, и где-то там, на фоне этой вещи, существуем мы. Мы даже забываем о важных и насущных вещах которые необходимо решать, созерцать и созидать в нашей жизни. И все это благодаря, в кавычках, тому, что мы поглощены и привязаны. Привязки происходят с каждым из нас по отношению к человеку либо к вещи. Кто-то из нас привязан к людям, кто-то к вещам. И теми другим невероятно сложно жить, потому что вокруг них существуют люди и вещи, без которых они не могут и не хотят жить. Мы настолько отдаемся чему-то или кому-то, что забываем жить сами и отключаемся от жизнедеятельности, от всего процесса проживания, вписываясь в новый ритм, в новое состояние. Жить для кого-то, во имя кого-то, ради кого-то или ради чего-то. У кого-то есть цели, и они привязаны к ним, у кого-то есть близкие, родные, без которых они не видят смысла своего существования. В их понимании существование – это сосуществование. Они привязаны настолько, что они понимают что жить без кого-то или без чего-то они не в силах. Порой глубина привязки, привязанности к чему-то или к кому-то настолько поразительна, что когда человек теряет кого-то или что-то, на этом месте появляются глубокие раны. Это невероятная глубина того разрыва, который приходится переживать тем. Что привязан по сути зависимость это раздаривание себя так кому-то или чему-то чему теперь мы начинаем принадлежать мы отказываемся от своего я мы отказываемся от своей личной жизни от всего того что нам принадлежит в пользу чего-то или кого-то мы вдруг Понимаем, что любим эту вещь или этого человека настолько, что перестаем любить себя. А за любовью к чему-то, к своим привязкам, мы не замечаем любовь к себе. И косвенно от нее отказываемся, поскольку привязываемся к чему-то иному, начинаем любить что-то иное или кого-то иного больше, чем себя. За желанием получать, за желанием брать, быть привязанным или зависимым, есть нежелание принимать себя. Отсутствие любви к себе компенсируется тем, что можно теперь любить кого-то или что-то. Мы теперь это любим настолько, что нам теперь наплевать на то, что мы не любим себя, и нас даже это не волнует. Поскольку теперь мы что-то любим, у нас есть цель, у нас есть определенная роль в этой странной игре, для кого-то и во имя кого-то, но не ради себя. Мы забываем, по сути, о жизни, забываем, по сути, о том, что жизнь должна быть прожита только нами, только лишь для себя. Во имя жизни, во имя себя. Возможно, в этом есть некая мера эгоизма. Пусть будет так. Это здоровая доля эгоизма. Когда мы живем с удовольствием для себя, не раздаривая, не рассеивая себя, настолько, что мы превращаемся в прах, умирая при жизни, отдавая то, что должны иметь сами тем, кто это не оценит. Или тем, кто заберет это до остатка, не оставив нам ничего и ни с чем. Кто-то из нас обожает близкого Дорогого родного человека настолько, что не воспринимает мир без него и вне его. Он живет в нем. Он выпадает из собственной жизни, растворяясь в другой, в чужой жизни, по сути, нам не принадлежащей. Мы отказываемся от жизни своей, пользу чьей-то другой жизни. Кто-то назовет это самопожертвованием, кто-то назовет это Безусловно, любовью и будет неправ. Я не утверждаю, что нужно любить прежде всего себя. Я утверждаю, что нужно прежде всего любить. Ни больше, ни меньше ни себя, ни другого просто любить, не делить любовь на мое чужое, мне принадлежащее, мне не принадлежащее. На любовь там, любовь здесь, любовь видимую и невидимую, к объекту существующему и предполагаемому. Вряд ли стоит любить кого-то меньше, кого-то больше, что и происходит в те моменты, когда мы в ком-то растворяемся и живем ради него. Если мы живем ради во имя кого-то, то мы живем вопреки самому себе. А значит, мы себя любим меньше, одновременно любя кого-то или что-то больше. Происходит некое бессознательное противостояние где противовес уходит в сторону того, кого мы больше любим, того, кого мы больше ценим больше себя. Чаша весов перевешивает не в нашу пользу. Для нас становится важнее то, что мы имеем, и те, с кем мы рядом находимся, чем мы сами, чем то, что мы есть. В сущности, происходит переоценка ценностей. Мы переворачиваем с ног на голову всю свою собственную жизнь, перераспределяя роли. Представьте себе, как, допустим, мать любит свое дитя. Любовь невероятная по своей силе, могуществу и грандиозности. Она величественна, она глубока, она безупречна. Но мать любит свое дитя больше, чем себя, даря ему все, что у нее есть, и даже больше. Из кожи вон лезя, она старается сделать свое чадо счастливым, тем самым отрывая от себя куски, но постепенно истощаясь сама. Вследствие происходит то, что чаще всего и происходит. Со временем мать ощущает свою безучастность в жизни своей личной, но полное участие в жизни своего дитя. Полностью отдав себя, она ничего не оставляет, она не ждет обмена, она себя не продает, она себя отдает безвозмездно. Следовательно остается, как правило, ни с чем, живя лишь ради своего ребенка, а значит, становится несчастна уже сейчас. И когда впоследствии ребенок уйдет, вырастет, уедет, заболеет или, не дай Бог, умрет. Вместе с ним болеет или уезжает, или умирает его мать, а оставшаяся жить воспоминанием о своем ребенке. Это и есть привязка. Она любит то, что не находится внутри ее. Она любит то, что находится за пределами ее. Ее ум любит не себя а кого-то, другого, больше себя, важнее себя. Она не отождествляет себя с матерью и с человеком вообще. Она ощущает себя себе некой энергией, обязанной жить во имя и ради своего малыша. Она как броня, как защита, как кольчуга, как бог, как совесть, порой даже как дьявол охраняет, стережет, заботится, любит и превозносит свое чадо, лишь бы оно было счастливо. И вот она строит его счастье за счет своего собственного, отдает все, что есть и все, что будет во имя него. И когда ребенок насыщается, получает все, что, как она думает, он хотел… Он отрывается от пуповины и отправляется в свое собственное плавание или полет. При этом мать понимает, что дала все, что могла отдать, и даже больше, чем имела право и имела. Ее малыш забирает все. Он забирает все, что у нее было. Он забирает у нее даже больше, и все, что будет, он тоже забирает. Потому что она никогда не жила для себя. Она всегда жила лишь для него, во имя него и вопреки себе. Это и есть привязанность, это и есть зависимость. Мы не видим себя вне кого-то или чего-то. Можно привести другой пример, допустим, с покупкой, но ну, условно говоря, телефона, новой модели телефона, которую кто-то, условный кто-то, увидел в рекламе или в руках, соседа, друга. И вдруг вас желал эту вещь купить. Собирает деньги, берет кредит, продает что-то старое, но добивается своего, идет в магазин, приобретает этот телефон. Первое мгновение обладания этой вещью сравнимо с эйфорией. Это экстаз. Человек крутит рука, когда телефон, запускает, включает его, и он чувствует, что он буквально опрокинут. Это состояние сравнить ни с чем, он не помнит никого, ничего вокруг, он не помнит себя, он не помнит своего имени, он не помнит кто и где он. Он в этой вещи. Происходит момент привязки, невидимый, но нереально сильный. Человек вдруг ощущает некий магнетизм между одним и другим, но где магнитом самым сильным является вещь. Она притягивает его как микрочастицу а сама же является мощнейшим магнитом. И вот человек уже примагничен к этой вещи настолько, что идет по дороге, даже не замечая ни открытых люков, ни встречных людей, ни погоду, ни транспорт, ни знакомых людей. Он поглощен в этом телефоне, он живет им. Им. Я не буду спрашивать, что произойдет с этим человеком, если, не дай бог, он телефон уронит и разобьет его. Или где-то его оставит, потеряет, или кто-то у него вытянет его из кармана. Произойдет крах реальности, падет все. Он будет не просто разочарован, он будет разбит и повержен. Повержен и разбит, он будет своей привязкой. Повержен и разбит, он будет своей зависимостью от этой вещи. Который теперь не существует, который вряд ли обретет вновь. Его мечты будут разбиты, его цели будут растоптаны тем, что он жил этим. Он не жил собой, он не жил жизнью, он не жил умом, он жил вещью. Его мир перевернулся настолько, что он стал видеть себя в этой вещи. Он увлечен настолько, что потерял фокус жизни. К ней. Очень часто люди воспринимают мир сквозь призму вещей, которыми обладают, но которые обладают на самом деле нами, и сквозь призму людей, которых мы любим, обожаем и к которым привязаны. Словно линзы мы носим эти вещи и людей на своих глазах и смотрим через них, сквозь них и чаще всего благодаря им. Это не жизненная иллюзия. Мы знаем, что вещи теряются, ломаются, их можно украсть, они теряют свою актуальность, их могут отобрать, они могут сгореть, они могут быть потеряны. То же самое происходит и с людьми. Люди уезжают, пропадают, болеют и даже умирают значит, вместе с ними можем умереть и мы? Тогда где та грань, через которую мы так смело, неосознанно и рьяно перешагиваем, ныряя в человека или в некую вещь? Где та редлайн, через которую мы переступаем и меняемся, и теряемся, и пропадаем, и растворяемся, настолько подчиняясь обладанию Собой через обладание ими. Это настоящая иллюзия. Нам кажется, что мы обладаем вещью, на самом деле мы переходим в собственность этой вещи. Мы принадлежим ей. А значит, не принадлежим себе и себя не контролируем. Мы не знаем, кто мы, поскольку мы отдаемся тому, не кем мы являемся, а что нам принадлежит. Мы становимся рабами тех вещей, которые считаем рабами нашими. Мы настолько ошибаемся, мы настолько наивны и глупы, что верим, что можем управлять вещами, которые нам принадлежат. На самом деле, вещи, которые нам принадлежат, управляют нами, поскольку мы теперь им принадлежим. И это в равной степени относится и к людям, и к вещам, и к обстоятельствам. Мы можем быть привязаны ко всему, к природе, к Богу, к миру, к животным, к людям, к вещам, к ощущениям, к эмоциям. Привязки, они безграничны. Перебирать количество их и возможности бессмысленно, они безграничны. Мы находим привязки как своих хозяев, хозяев, словно нуждаясь в том, чтобы у нас были хозяева. Как будто бы мы не можем жить свободными людьми, жадно а порой алчно, разыскивая тех самых хозяев. С жалостью в глазах, с глубокой просьбой, со страхом в них мы буквально просим возьми! Возьми в руки этот поводок, один на мошенник, управляй нами, управляй мной. Говори, что делать, говори, как думать, как дышать, как ходить, как жить. Эти вещи заставляют нас говорить, эти люди заставляют нас действовать так, как мы бы и не действовали, не находясь в их окружении. Привязки и зависимости. Это управление нами извне, теми, кто нам не принадлежит. Как мы знаем, ни вещи, ни люди нам не могут принадлежать. Это вещи, само собой, разумеющиеся. Если мы в этот мир пришли ни с чем и уходим ни с чем значит, все, что у нас сейчас в жизни есть, при жизни, это вещи в прокат. Людей мы не можем ни продать, ни купить по закону и по совести значит они нам не принадлежат и люди не вещи хотя кто-то из нас так не считает но тем не менее у нас ничего нет и ничего не будет в течение жизни мы чем-то пользуемся но потом оно уходит покидает нас или мы от него отказываемся значит нам ничего не принадлежит но нам тем не менее очень сильно бы хотелось иметь то что будет нами управлять Неужели мы настолько примитивны, глупы и наивны, что не можем жить, управляя самими собой? Неужели мы настолько бессильны и никчемны, что нам обязательно нужен хозяин? На самом ли деле нам нужны эти привязки? И для чего они нам? Как правило, люди привязываются к вещам или к людям лишь потому, что внутри нет собственных берегов. Им некуда кинуть якорь. Им не за что держаться. У них нет внутри ничего того, что они считают чем-то важным ценным или бесценным. Внутреннее обесценивание желанием обрести хозяина и порождает желание этого хозяина обрести в той или иной степени, но обязательно появление в жизни этого хозяина дает нам некое ощущение того, что мы что-то обрели теперь внутри. Словно пустоту мы заполняем чем-то тем, что рано или поздно Заполнит свою пустоту нами. Мы растворяемся пеплом в чьих-то руках или в чьей-то сущности, абсолютно не отдавая себе отчет в том, что мы пропадаем и исчезаем. Из умов, из жизни, с карт мира вообще отсутствуем, когда привязываемся. Внутренняя пустота внутри толкает нас к тому, что нам обязательно нужен кто-то или что-то для того, чтобы быть нашим маяком, путеводителем, либо некой звездой. Нам эти ориентиры, видимо, нужны для того, чтобы чувствовать себя важными и нужными. Иногда те люди, которые не имеют цели и мечты в жизни, очень часто эти цели и мечты находят в вещах или в людях. Им тяжело в жизни добиться чего-то того, что они назвали бы достойными, поэтому они обращают свое внимание на людей и вещи, которые делают своими мечтами и целями. То есть отсутствие целей компенсируется наличием людей или вещей, и это их оправдывает. Теперь они считают, что они живут не просто так. У кого-то есть дом. У кого-то его фотоаппарат, у кого-то любимая собака, у кого-то обожаемый сын или дочь, у кого-то компьютер, у кого-то телефон, у кого-то рыбки, хомячки, бизнес, друзья, наркотики. Алкоголь. Этот список можно продолжать вечно и по кругу. Все не перечислить, что можно назвать привязанностью или зависимость. Я даже не знаю, какое слово и определение будет более правильно: зависимость или привязанность. Привязанность или зависимость. Эти слова дополняют друг друга или усиливают. Я не знаю, но знаю одно, что это в какой-то степени страшные слова. И это в известной степени очень тяжелые последствия и действия. Привязываясь, мы приклеиваемся, мы сшиваемся. Мы сближаемся настолько, что наши тела или наши сущности, или наши души не просто сливаются или перемешиваются, они становятся единым целым. Но, как мы знаем, все вокруг умирает, приходит негодность не имеет вечного срока годности. А значит, мы должны понимать, что все рано или поздно кончается отношения, любовь, здоровье, слава, сила, богатство, влияние, популярность, красота здоровье все постепенно сходит на нет, значит, нам с чем-то приходится расставаться. Если кто-то из нас настолько прикипел, настолько приварился, приклеился, кому-то или к чему-то, это невероятно сложно, пережить расставание с этим, разрыв с этим, глубина раны, в месте разрыва, гораздо глубже силы самого притягивания и силы зависимости от этого человека. В момент расставания или потери чего-то происходит не просто надрыв, происходит внутренний взрыв, где две плоти одного и другого растягиваются до дикой боли, Которые приходится терпеть, если не двоим, то уж, по крайней мере, одному из них. И этот разрыв кровоточит невероятно долго. Даже когда со временем, теоретически, он затягивается, шрамируется. Этот шрам виден, ощутим, о нем помнят, о нем думают, его видят. То есть все эти потери неизгладимые, То есть все эти надрывы остаются, как в хрустале, надлом, который мастер пытается склеить. В стекле всегда видны раны, то же самое происходит и с нами. Раны остаются на всю жизнь, на всю жизнь. Боль постепенно, конечно же, снижается, утихает, но воспоминания болят всегда в голове, они всегда кружатся внутри, они не отпускают нас, они не дают покоя. Мы всегда помним то, что с нами произошло в ввиду разрыва или потери. Так вот, привязанность, зависимость. Всегда сопровождается, в итоге всегда сопровождается разрывом. Что же нам делать для того, чтобы не было больно? Как нам жить и вести себя в жизни, чтобы не происходило таких разрывов, надрывов, растяжек, шрамов, ран? Ответ один, он очевиден. Мы просто не должны, мы просто не имеем права привязываться и приклеиваться. Ни к людям, ни к вещам. Мы этого не должны делать, потому что без этого можно обойтись. Мы можем этого не делать, потому что это не обязательно. Не существует законов, правил или никаких трактатов, где указано, что мы обязаны привязываться, что мы обязаны быть управляемы кем-то, что мы обязаны жить во имя и ради кого-то. Таких правил нет, потому что такие правила пишем только мы. Мы диктуем себе правила, мы даем себе внутренние установки любить кого-то настолько, что готовы умереть ради него, а любить что-то настолько, что готовы на все ради этого. И уж поскольку мы много положили на кон этих отношений или любви к этой вещи или к человеку, естественно, мы не можем легко и просто с ним порвать или так легко забыть. Слишком много было потрачено и положено на это. Денег, времени, любви, здоровья, сил, ума, слов, действий либо бездействий. Все было брошено ради того, чтобы это получить и этим обладать. Добиваясь любви человека, мы ухаживаем, платим, просим, умоляем, иногда унижаемся, любим, верим. Делаем все возможное и невозможное для того, чтобы человек был наш, принадлежал нам, был с нами, а значит, управлял нами. А это значит, что мы были в зависимости от него, значит, то, что мы принадлежали ему. Значит, то, что мы были привязаны настолько, что теперь стоимость Этой вещь или человека удваивается, утраивается, удесятеряется настолько, насколько мы в него или в нее вложили. Словно желание окупить потерянное потраченное, мы привязываемся к этой вещи, не отдавая ее, словно чувствуя, что слишком много вложено. И поэтому эта ценность, эта вещь для человека увеличивается стократно. И мы ее не отдадим. Не отдадим миру, либо кому-то другому. Теперь это наш. Оно принадлежит мне по праву, потому что я слишком много в нее вложил и потратил. Я не отдам. Даже если я уже не люблю. Даже если она мне уже не нужна. Я не отдам. Это оправдывает нас. Это много объясняет. Мы не хотим терять то, во что много вложено. Это как некий бизнес или какая-то недвижимость, в которую мы когда-то вложили массу денег, а потом она вдруг постепенно со временем потеряла в цене. Мы вряд ли продадим ее за ту стоимость, которая на данный момент считается реальной и актуальной. Мы хотим забрать все деньги, возместить все свои потери, которые когда-то со временем были в эту вещь или в человека вложены, или в отношения. Следовательно, нам отношения или вещи становятся ценны не потому, что они нам по-настоящему нужны, а потому, что мы слишком много в них вложили. Понимаете? Это глубинное настоящее понимание привязок. И боли вследствие привязок, вследствие разрывов. Теряя то, во что слишком много вложено, мы теряем себя, мы теряем все. Мы разочаровываемся в себя, в вещи, в человеке, понимая, что вдруг все обесценилось. Но мы не можем отпустить, потому что слишком уж много вложено. Слишком много потеряно времени. Оно мое, я не отдам. Разрыв подразумевает потерю того, что было и есть моим. Я не могу это отдать, я не могу это отпустить. Никто не будет этим обладать, оно мое. Всякая привязка говорит о том, что я это заработал. Это мое по праву. Да, я зависим, но это мое. Я имею право обладать, я распоряжаюсь, я хозяин. Даже когда приходит время отпустить, и мы сами готовы отпустить. Вот мы просто приняли решение. Мы осознали то, что нам это уже не нужно. Или отношения, или вещь. И мы все равно не можем нормально отпустить. Мы отпускаем с болью, через надрывы, через раны. Переступая через себя. Потому что когда-то много вложили. Потому что наши, потому что присвоили. А если бы мы не присваивали, а если бы мы просто жили С любимым человеком, в котором не растворялись. Пользовались этим же пресловутым мобильным телефоном, в котором не жили. А просто пользовались. Да, мы понимали стоимость самого телефона. Но мы, мы не убирали бы с горя, если бы он разбился, или нас его украли. Мы бы просто понимали, что нужно заработать еще деньжат всего лишь для того, чтобы купить его опять. Также с отношениями. Если рядом с нами человек, которого мы любим, зачем настолько в нем растворяться, чтобы его внутри себя присваивать и не отдавать никому? А потом этот человек вдруг осознает по каким-то причинам, что ему нужен другой человек. Он же имеет право уйти, верно? Имеет. А мы не отпускаем. А имеем ли мы право не отпускать то, что нам принадлежит? Правильно, не имеем. Но внутри ничего не резонирует и не подсказывает нам, что мы не имеем права присваивать вообще ничего, потому что нам ничего по сути не принадлежит. Нам даже не принадлежит наше тело, которое мы получили на время пребывания в этом мире. Но оно не наше, потому что мы его отдаем Земле. И нам его до этого дали в очреве наших матерей. Было ли оно нашим? Я уверен, нет. Мы его потом вернули. Оттуда, откуда пришло, в землю, из земли. Значит, у нас ничего нет. Если это понять, что у нас ничего нет и быть не может, очень просто принять очень важную вещь. Мы не должны с собой и в себя ничего тянуть. Мы должны понять, что мы то, что мы есть, а не то, что мы имеем. Мы должны понять, что мы важнее того, что мы имеем. Мы должны понять, что ничего нашим не является то, что у нас находится в руках. Оно нам не нужно. Все это приходящее и уходящее, все это картинка, летящего на большой скорости купейного вагона в котором мы сидим и внимательно рассматриваем в тишине все то, что происходит за стеклом. За стеклом происходит наша жизнь, которая всего-то и остается, что делать? Принимать, наблюдать и улыбаться. Мы не успеем ухватить глазами большое количество людей на станции, проезжающих мимо автомобиля, несящихся нам навстречу столбы, фонарей, Какие-то строения, дома, улицы, города, облака. Я бы даже больше сказал, мы не имеем права на этом зацикливаться и ловить это внимание. Мы не должны это откладывать в голове. Мимо проносящейся картинки это и есть сюжеты нашей жизни, это линия судьбы. Это кадры фильма, которые мы просто смотрим но который мы не обязаны тянуть в себя, присваивать, принижая при этом свое собственное существование, обесценивая, обесценивая его обладанием чем-то или кем-то. Мы как будто бы пытаемся засунуть в себя, как в чемодан, как можно больше из жадности вещей, считая, что чем он толще и тяжелее и больше, тем более насыщенно... Наша жизнь, тем более она оправдана, тем более она важна и бесценна. Я же считаю, чем меньше наш чемодан, чем он менее тяжел, чем он более пуст, тем лучше. Ведь чем тяжелее груз на нашей спине, тем короче дорога. И чем меньше у меня вещей, тем легче я соберусь в путь. И чем меньше я имею, тем проще мне уходить из этой жизни. Поскольку любой уход, физический, либо духовный, означает прощание с чем-то, но если мне не с чем прощаться, то что я оставлю за спиной – пустоту, а тем, Кому есть чем прощаться и что оставлять на другом берегу, вряд ли уйдут. А если уйдут, надолго ли? И если надолго, то как они будут теперь жить? Тот, кто ничему не привязан, легко уходит, никогда не плачет, ни о чем не сожалеет. Он любит. Он любит все, с чем касался, соприкасался что находилось в его сердце, в голове, в руках. Он все это любит. Но он все равно открывает ладони, выворачивает карман и идет дальше. Большая же часть из нас как можно больше пытается с собой забрать. В жизнь и после жизни. Как будто бы для нас открылся некий ларец, и у нас было несколько секунд на то, чтобы как можно больше забрать. Если мы не смогли утянуть сам ларец, мы начинаем пихать во всевозможные места все это злато, алмазы, драгоценности, лишь бы как можно больше внести. Это как сон. Мне рассказывали люди сны, в которых они с жадностью запихивали в карманы золото и бриллианты, которые находили в своих снах где-то закопанными или оставленными. Наша ментальность завязана на том, чтобы брать и получать. Но нам кажется, когда мы берем и получаем, мы ничего не теряем, лишь присваивая и увеличивая свою собственную значимость. На самом деле происходит все иначе. Чем больше мы имеем, тем меньше мы стоим. Чем больше мы пытаемся в жизни присвоить, и утянуть, тем тяжелее нам двигаться по жизни, тем тяжелее потом с этим расставаться. Следовательно, свободный, пустой человек, которому ничто не принадлежит. Он словно нищий. Он счастлив. Просто, тотально. Он пользуется всеми благами жизни, которые у него есть но ну, которые он не считает своими собственными. У него есть деньги, но он не болеет ими, и не живет ими. У него есть отношения, которые он ценит, обожает и уважает. Но он не умрет и не пропадет, если эти отношения вдруг прекратят свое существование. Он всего лишь этим пользуется, словно в прокат. Да, он любит все это, но он не привязан к этому, и он легко обойдется и без этого. В этом секрет и в этом счастье. Просто пользоваться, просто получать, но не тянуть внутрь, не запихивать в карманы, не присваивать, не ставить печати и подписи, пожимая руки, заглядывая в глаза, ждя обещаний. Мое ли это? Навсегда ли вы со мной? Могу ли я всегда на вас рассчитывать? Как будто мы боимся остаться в одиночестве. Я полагаю, что желание брать и как можно больше и чаще говорит о неком одиночестве внутри нас, словно нам не хватает самих себя и мы хотим к самому себе, как куклам, понасажать еще массу других кукол, для того, чтобы мы не чувствовали свое одиночество с самими собой. Нам нужно больше вещей, чтобы играть в них, видеть, что мы состоявшиеся люди. Наблюдать свой дом полным всякого ненужного хлама, который лишь говорит о нашем статусе, и ни о чем больше. И чем больше у нас этих цасок в доме, тем меньше ценностей в нас самих. Всю свою ценность мы переводим вещи в людей. Чем больше людей, которыми мы дорожим, чем больше. Вещей, которыми мы дорожим, тем меньше остается нас, в нас самих. Мы в каждую душу, вкладываем душу в вещи и в людей, абсолютно оставаясь бездушными телами. Ничего не оставляя себе, мы все отдаем вне себя. Когда мы поймем, что нужно оставлять себе что нельзя из себя ничего выдавать. Вы не сейф, из которого постоянно можно брать и ничего не ложить. Вы не шкатулка, вы не ларец. Держите под замком все то, что находится внутри вас. Но самое важное — не вкладывать туда то, без чего вы пришли сюда? Зачем вам то, чего у вас не было раньше? И зачем вам то, чего у вас не будет в самом конце? И зачем вам то, что вам не пригодилось до рождения и не пригодится после него, понимаете? Мы же не родились известными, богатыми, сильными. У нас не было красивых причесок, накачанного тела, татуировок, много друзей связей. Хорошей работы, красивой жены, любимых и любящих детей. Вы не были ни программистом, ни танцором, ни фотографом, ни художником, ни поэтом, ни писателем, ни публицистом ни капитаном корабля, ни космонавтом, ни президентом вы были никим. Вы имели огромный потенциал, но у вас еще ничего не было. Так зачем вам то, без чего вы пришли? Желание возместить то, чего у вас не было? Это вздор. И когда мы будем уходить, что мы возьмем с собой в могилу? Ту одинокую колыбель, где ничто уже нам не нужно, ничто уже не остается важным. Все теряет свою стоимость, все теряет свою актуальность и надобность. Теперь тишина, покой и вечность, где не нужно ничто, что было нужно при жизни. Уже не важно, кто мы были при жизни. Спортсменами, политиками, бизнесменами учителями, врачами, дворниками, слесарями, электриками, строителями, торговцами либо предпринимателями значение не имеет. Но больше того, значение не имеет то, к чему мы все же стремились, значение не имеет то, что мы всю жизнь накапливали – вещи, знакомства, игрушки. Движимое, недвижимое, будь оно неладное имущество, все теперь не имеет значения лишь потому, что мы ушли. Но и до прихода нашего в этот мир у нас этого не было. И после ухода нашего из жизни у нас этого тоже не будет. А значит, все, что у нас было, в кавычках, нам не принадлежало и значения не имело никогда. Значение всему этому придавал наш разум который жадно присваивал, желая наполнить свою жизнь чем-то, чего нет у нас внутри самих, как будто бы внутри не было того золотника, которого мы искали снаружи. Свою, свою бесценность мы компенсировали ценностью снаружи. Наша беда в том, что мы не родили внутри себя то золото, которое искали вокруг. Нежелание смотреть вглубь и внутрь себя и провоцирует обесценивание нас самих. Мы всегда смотрим вокруг, ищем, как ищейки, что-то подбирая, что-то захватывая, отбирая, выуживая, выкручивая, вымучивая, выжидая то, что не является нашим, но так желаемо нами. Именно это и болит. Именно это и отбирает покой, именно это и крадет свободу. Это и есть суть присваивания. Это и есть, друзья мои, привязанность.